25 сентября 2021 года в Полярном прошел День города. По традиции, жители собрались на площади двух капитанов, где сотрудниками городского центра культуры «Север» была организована праздничная программа. Дни города я снимаю, начиная с 2016 года. В 2019 году Полярный отмечал свой юбилей. Тогда городу исполнилось 120 лет. И хотя это видео не вышло на канале, празднование действительно было организовано широко и с размахом. Сначала жители и работники организации собрались на Площади Победы, откуда затем колонны прошли до площади двух капитанов. Тогда в развлекательной программе мероприятия значилось живое выступление военного оркестра, развлекательное шоу байкеров, выступление артиста Алексея Гомана и яркий праздничный салют. Но в конце 2019 года мир накрыла пандемия коронавируса, из-за чего в 2020 праздник Дня Города не состоялся. Эпидемиологическая обстановка послужила причиной отмены многих мероприятий, что в том числе и снизило количество выходящих на моем канале видео. Однако в этом году санитарная обстановка наконец позволила провести мероприятие на открытом воздухе. Вам. Потому что сегодня мы поздравляем всех с замечательным праздником! днем рождения! Субтитры Поздравительным словом к жителям города обратилось руководство муниципалитета и градообразующего предприятия 10 судоремонтного завода, после чего заводчане исполнили гимн предприятия. Впервые он был представлен в прошлом году на Первом канале. После завершения выступления работники завода дарили диски проекта «Симфония производства» со своими автографами всем желающим. На площади работали развлечения для детей, лотерея, горожане могли сфотографироваться в фотозоне, попить чаю и попробовать свои силы в гиревом состязании. Также был объявлен конкурс на лучшее украшение автомобиля «Автобьюти-51». Семеро участниц заявились на конкурс, придумав оригинальные украшения для своих машин. вперед -ка. Можно соприкоснуться с прекрасным девчонки. Кто еще очень сильно хочет замуж, можно подойти, наверное, к машине, ее погладить, загадать желание, и вы обязательно выйдете замуж. Марина, где ваш автомобиль? Черненькая Альмера. Во-первых, сегодня день города, поэтому у нас украшено, что я люблю полярный, а во-вторых, мы живем в военно-морском городе, поэтому резона, что мы украсили ее в стиле военно-морском. Ну и так, Оль, какая у тебя машинка? У меня звезда. Звезда, да. почему такой выбор? Ну, потому что у меня марка машины субара. А с японского в переводе это слияние со созвездие плеяды. Поэтому я стала такой дополнением к этой машинке, тоже звезда. Замечательно. Поаплодируем Ольге, настоящей звезде на звездной машине. Для всех присутствующих на площади было организовано живое выступление кавер-группы «Северный ветер» и дискотека. Ровно в 9 часов вечера стартовал праздничный фейерверк.